Праздничная нарезка на стол. Как оформить нарезку для праздничного стола? Идеи для особых случаев. Подпишитесь на наш канал и нажмите на звоночек. Like change, like change, like.